Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будет на обзоре проект ригель финанс Проект, конечно, у нас серьезный, большой, поэтому у нас видео, наверное, будет длинное в этот раз. А здесь у нас и платформа, и фарминг, и стейкинг. Все, что душеводно у нас здесь все имеется. Кстати, уже имеется 7 бирж. Активно торгуется. Люди занимаются стейкингом, фармингом. То есть здесь получается грубо говоря, там я не знаю как, большинство проектов есть просто там, да, какие-то там стейк проект. на нем ни информации, ничего, здесь и белая бумага, и аудит, смарт-контракт прошел, то есть полный фарш, все у нас здесь заряжено. То, что биржа, это понятно, с фармингом точно так же вы все понимаете, здесь просто получается, можете посчитать проценты, сколько, допустим, будете вваливать сюда бабла, покупать данных токенов ригель и соответственно ставить их потом на фарминг либо на стейкинг но опять же мы сейчас до этого доберемся да конечно сделали не круто я не знаю нормально не валили бабок в этот проект потому что запустить 7 бирж точнее пройти листинг на 7 биржах соответственно запустить все платформы свои чтобы и фарминг и стейкинг работал и также они потом будут сжигать еще, получается, свои токены. То есть, за первый год они там сжигают, вот, допустим, часть вышла токена, они их сжигают тупо всю. А на следующий год они будут сжигать там 50%, либо раз в неделю, либо два раза в неделю. То есть, соответственно, токены будут уходить в никуда сжигаться, соответственно, цена будет подниматься вверх. А на, скажем так, на обмене на ихнем, получается, у нас... Комиссия с торговлю 0,3%, вознаграждение там идет 0,25. Также там такая система, если кто-то там купил, продал монетку, она там потом разбивается, делится между всеми остальными. Короче, система просто можно сдуреть, не знаю, для любителей, которые любят купить там, не знаю, 10-20 токенов, поставить их, и раз в день потом снять с них прибыль и сразу же лететь на биржу лично мое мнение, сейчас а, криптовалюта то вверх, то вниз прыгает. А, потом покажу, на какой cup за последние сутки, Вот и до, насколько поднялась насколько опустилась, зазор какой был по данной криптовалюте. Для любителей быстрого дохода, скажу, сейчас можно будет эту монетку прикупить. А, и просто банально, потом ее сейчас она стоит в районе 200 долларов, и в течение, я думаю, суток, а может быть, двое, двое суток пройдет, будет стоить 300, возможно, и больше долларов. Потому что здесь такие качели постоянно. То есть, каждый выбирает для себя свою маржу, которую он сделает на разнице курса. С этим у нас все понятно. И, кстати, у них уже есть свой кошелек. Это просто раздуреть можно. Сейчас мы по каждому из этих моментов пройдемся. Здесь еще можно будет посмотреть... Они, ну, как бы то, что у них предпродажа была, первая фаза, вторая фаза, это само собой. Также информация о данном токе не идет. Я думаю, так как проект уже запущен, это как бы нам уже особо роли не играет, поэтому идем далее. Также бонус для первых, скажем так, фармеров, фермеров, блин, они тут по дебильному переводится немножко, ну, ну ладно кстати их не кошелек легко коннектится с их сайтом поэтому на iOS скоро появится на Android уже имеется можно посмотреть их промо видео дорожную карту двадцатый год какая была двадцать год у них тут планов просто сдуреть можно не знаю это наверное очень большая команда наверное в этой команде человек 50 может быть чтобы все это организовать все это сделать поэтому 50 человек, попробую еще каждого, скажем так, оплати. И 22 год, конечно, еще опять же листинги и много-много чего интересного. Но ребята серьезно подошли, они во всех социальных сетях имеются, очень много медиа задействовали, очень много разработчиков. Что говорил про фарминг, то есть вы знаете, выбираете там пару какую-нибудь, загоняете туда бабки, смотрите какой там процент. Устраивать, не устраивает Запустили и все у вас прекрасно. По стейкин ну, мы точно так же там подсоединили кошелечек. Все, поставили свои монетки на стейк. Ну и конечно же свап. Такой же, как и везде, как как Uniswap и тому подобное. Здесь все просто. Точно так же коннектим кошелек и все у нас хорошо. Вот э, их не мобильное приложение. Я думаю, это как и TrustWallet получается на мобилу скачать. То же самое. Так что сделали, молодцы. Но они, конечно, взялись глобально. Они решили сразу под себя поднять все. И стейкинг, и фарминг, и мобильное приложение, и биржа. Я думаю, у их токена будет хороший потенциал. Сейчас они еще начнут фармить, начнут сжигаться монетки. В общем, будет что-то очень интересное. Что я говорил по white paper? Блин, мы его читать, наверное, не будем. Это нашу белую бумагу, потому что здесь читать не перечитать. Кому прям вообще супер интересно, можете залететь. Все будет в ссылочках в описании, сможете посмотреть. Ну и, конечно же, то, что токен прошел аудит, это больше для технарей подойдет, которые могут зайти и посмотреть там, атада я, скажем так. Каждую мелочь, каждую проверку, какую они прошли, прочитать их смарт-контракты и тому подобное. И я, конечно, в этом немного, скажем так, кашалел. Здесь у нас все просто. Все также подсоединяем кошелек. Потом смотрим общее количество монет, сколько у нас сейчас имеется. Ну, как бы, в принципе, все нормально. И, конечно, залетаем и на CoinMarketCap. Они на CoinGE, как где их только нет. Они есть уже везде. Как я и говорил, зазор сейчас тут за сутки, за последние падало до 190 долларов и взлетало до 300. То есть, банально, даже купить сейчас по рублям 200, да, нож ну, там плюс-минус плавает, по 200 долларов купить там, я не знаю, с десяток монет на двушку зелени, подождать немножко и продать там, допустим, по 280, по 290. То есть, маржа у нас будет, получается, я не знаю, там... Сколько там, если по 290, то у нас будет 900 долларов. В принципе, самые активные торги у нас идут это UniSwap. Конечно, сейчас напрягает немного комиссии, которые на UniSwap когда токены меняешь, там под до доходит до полтинника э, в долларах, поэтому такая себе мелкими суммами здесь не поиграешь. Здесь надо заходить конкретно. Ладно, ребята. Я думаю, многие, может быть, уже где-то видели, слышали данный проект. Ну, как по мне, этот проект серьезный, крутой. Стоит к нему присмотреться. Все ссылочки будут в описании. Так что давайте поддержите видео лайком, подпиской на канал. Пишите комментарии. Всем удачи, всем профита, всем пока.